Центр морской робототехники начал работу в Кронштадте, в центре будут заняты около 100 конструкторов и производственных рабочих. Центр морской робототехники, созданный ЦКБ «Рубин», начал работу в Кронштадте. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе ЦКБ. На предприятии проектируются, собираются и испытываются автономные необитаемые подводные аппараты. Производственная площадка рассчитана на одновременную сборку нескольких сверхтяжелых тяжелых, средних и малых подводных аппаратов, сказали в пресс-службе. Отмечается, что размещение производства и стендов для испытаний на одной территории позволит существенно сократить временные и ресурсные издержки. Проект реализуется за счет собственных средств ЦКБ «Рубин». В пресс-службе уточнили, что комплекс зданий «Рубин» выкупил у Кронштадтского морского завода. План создания Центра морской робототехники был согласован с Объединенной судостроительной корпорацией и администрацией Санкт-Петербурга. В 2017-2021 годах на 6000 КВ-М площадей было организовано новое производство. По информации Рубина, в составе Центра морской робототехники, три производственных помещения, в том числе два стапеля, а также испытательные стенды и средства технического контроля. В центре будут заняты около 100 конструкторов и производственных рабочих. Новая площадка будет также действовать в интересах других предприятий ОСК. По их чертежам могут изготавливаться опытные образцы робототехники. Проекты ЦКБ Рубин. В пресс-службе напомнили, что Рубин создает подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде, что ускоряет проведение расчетов, сокращает сроки разработки позволяет свести практически до нуля брак при изготовлении и сборке компонентов аппарата. За 10 лет работы в сфере подводной робототехники Рубин среди прочих создал по заказу Фонда перспективных исследований глубоководный аппарат VTSD, первый автономный необитаемый подводный аппарат в мире, который работал в Марианской впадине. Также был создан аппарат малого класса Юнона из семейства малых роботов Амулет и Талисман. Разработаны проекты автономных подводных глайдеров,